Мы все хотим жить в правовом государстве. Мы все хотим иметь власть, которая представляет наши интересы. Но единственный способ добиться этого – это честные и конкурентные выборы. В нашей ситуации мало только ходить голосовать. Нужно самим становиться членами избирательных комиссий, наблюдателями. Каждый, кто участвует в выборах в качестве члена избиркома или в качестве наблюдателя, он вносит свою лепту в формирование. Гражданского общества в России. Сейчас вокруг нас происходит очень много всего страшного и плохого. Мы не можем перестать заниматься выборами. Наоборот, мы должны заниматься ими как можно больше. Даже если они совсем не такие, какие должны быть, все равно это очень важный инструмент, и его нельзя выпускать из своих рук. В 2019 году я работал в участковой избирательной комиссии в Петроградском районе. Петроградский район считается одним из самых плохих, если не самым плохим районом по количеству нарушений избирательного законодательства. В результате действий наблюдателей на нашем участке комиссия фактически была расформирована после этой избирательной кампании. И на следующем голосовании по поправкам Конституции в 2020 году наш участок был фактически единственным участком в Петроградском районе, где подсчет голосов был осуществлен без нарушений. Записывайтесь, наблюдатели, становитесь членами избирательных комиссий. Нас будет много, и это приведет к переменам. Ссылка для записи в описании к ролику. И приводите своих друзей. К нам подошла разгвардия, не знаю зачем.